Прочту одно место из Писания. Оно написано в первом послании Тимофея. Пятая глава. Пятая глава. 17-18 стих. Здесь написано. Да, проектор Есть. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и чтении. Ибо написано, ибо Писание говорит, не заграждая рта увала молотящего и трудящийся, достоин награды своей. У нас на этой неделе э, наш брат э, Питер. наш брат э, Питер. Питер Вас. Витер Вас а, закончил э, трехмесячное обучение за больше трехмесячную обучение и все желающие мы были слушали все желающие кую эту искажаю участвовать в твоем обучении кто прошел это обучение все кую обучение все говорили только какие то положительные отзывы много положительного обучение прошло на английском языке и обучение английский язык поэтому параллельно мы еще учили английский язык твою параллельно учишь английский вот и было очень так радостно и хорошо. И, и, и задавались такие очень глубокие вопросы. И много глубокие вопросы. Питер мастер по задаванию вопросов. Питер истинский мастер по задаванию на глубокие И мы вопросы. там вместе размышляли, вместе и думали. Размышлял мы, мыслил и все имели участие и участие очень такой хороший мне понравился, очень грамотный подход много подходом, и ну, мне, нам пришло в церкви лидером церкви, и в церкви пришло такое сильное побуждение как-то поощрить и мы имеем много сильного побуждения библейского преподавателя который прилетел к нам из далека и библейский -би. преподаватель какой-то и принял решение жить здесь какое-то время в Болгарии. И решение, то, да живи, и в Болгарии. А, ну, просто потому что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Просто за -то треба, да, будут Слово Божие так говорит. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. А, поэтому мы хотели сегодня У нас есть э, э, такая, Имаме пусть небольшая сумма, не сумма но мы, мы верим, что для, вярваме, для этой семьи, семейство, э, Пит, э, Питера, на Питер Бахатгуль, и Бахатгул, Бахатгуль нам готовила вкусную еду, храна, у них прекрасные две девочки, и, имат две которые так... Прекрасно поднимали настроение. настроение Такие веселые, активные. и И нам уже всем хочется быть как они. Не иска, да <laughs> Такими непосредственными. Давайте мы поприветствуем преподавателя Питер Вас. И, и коротко всей церкви помолимся. Да? Помолим. За нашего за брата. Спасибо. <laughs> Спасибо. Аллилуйя, Господь, благослови, Господь Господи, брата Питера, Господи, благослови брат Питер. а, осенью он, он продолжит СНТ, обучающие продолжи, курсы, и для нас это будет еще большим благословением, нас благослови еще больше, Господи, Его, Его труд, труд, Его место пребывания, Господи, здесь Болгарии. в Болгарии. Окружи его со всех сторон, Господи. Пусть твоя Божья защита, защита почивает над этим домом. Благослови его, благослови него, его семью, семейству, его детей, деца, его род. Рот, до тысячи поколений. До хиляди Мы молились молитвой согласия. Молитва на согласие. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя Отца и, и Сына, Сына и Святого Духа. И, Сына, и, Свят и народ Духа. Божий, да и Божий скажет. Народ как ажи. Аминь. Аминь. <laughs> а, может быть, э, Питер хочет что-то сказать? невероятное благословение It was an to be able to teach here. быть э, с вами и преподавать вам. My, my worry, и самое большое беспокойство у меня Belgium, было, когда я уехал из Бельгии, что у меня не будет здесь служения. So me, поэтому для меня это было большим благословением, church, uh, что Церковь дала возможность мне преподавать здесь. Это было очень классно видеть, как вы все участвуете. И для меня это было очень приятно провести время с вами, а также учиться от вас. Поэтому спасибо, и Бог, пусть Бог, Бог благословит вас. Чтобы все было чисто, я озвучу сумму. Мы благословили отця. Чисто всичко, 200, не лева, 200 лева. Потому что мы посоветовались на, посоветов на совете сме, на наши советы, Какая сумма будет выделена? Сумма да и такая сумма и была выделена. И та же сумма ну, чтобы вы не подумали о том, да что он. Да Конвертики дал одну сумму. а дал одну сумму, по ктоже у, у другая. <laughs> <laughs> такого нечто тук. Да. Аминь. Тут мы строги. Строги. Еще одно место, которое и я сегодня открою, место, у меня сегодня короткое слово, слово. и потом будет э, одна сестра наша благословенная служить благословенная сестра, не это написано в Евангелии от Иоанна, Пишу, в Евангелии от Иоанн, 13 глава, 13 глава с 34 стих, слова Иисуса Христа, Думайте на Иисус Христос. заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Можешь сказать на этом «Амин». аминь? Это новая, заповедь. новая заповедь. Это слова Иисуса. Вас на Иисус. Вы знаете, церковь ⁇ это особое место. И Боже, эта церковь много особых По крайней мере, мы призваны и в искать такое место. Такого Быть. <свес> этим <место. свес> Потому что церковь — это люди, правда? <свес> Церковь — это вызванные среды в переводе. <свес> Экклесия. Греческое слово. Это... Там, где двое или трое собрались Там, во имя кого? Мы пришли сюда ради Иисуса Христа. Мы пришли, пришли чтобы услышать Его голос. Голосому, ощутить Его присутствие. Да присутствие этому, пережить Его любовь. Да любовь И это самое главное. Просто наполниться. Да И вы знаете, конечно, вот в это последнее время времена, написано, по причине умножения беззакония причина то на при это на беззаконие во многих охладеет любовь охладеет и нам вот ни в коем случае в церкви нельзя этого случае не да допустим в знаете мест, церковь это место любви на любовь вот сейчас знаете вот просто как-то вот так раскаляется какие-то вот такие межнациональные розни се распал дни между междуцион не битки это междунациональная ненависть даже между национал кто-то плохой кто-то не такой кто-то родился не так ня кто-то родил родился генетически трябла. демонизирован, родил генетически а, демонизирован. Вот не впускайте ненависть в свое сердце, сердце кто-то кто совсем недавно нам хорошо някое сказал каза, когда мы впускаем ненависть сердце, в сердце мы туси, в этот же момент, не в момент перестаем слышать спирами, голос Святого Духа на вот дух. в этот же момент понимаете, просто запомните самое главное Продолжать хранить себя в мире. И наиважно, да си пазим в мир. Своё сердце в мире. Своё сердце в Божьей любви. И вы знаете, Иисус Христос. Иисус Христос написано вот в Нём. Нет уже ни мужского пола, няма, мышки пол. ни, ни женского ниту пола. Пол. Он над всеми нациями стоит. Над нации. Он нас всех объединяет. Не вот здесь, вот в этом зале. Зала. Вот здесь нет украинцев. Украинцы. Вот прямо сейчас. Мы просто растворяемся в Божьем мире. И любви. Здесь, Божие, нет русских. Тут няма Здесь нет корей, да? нет тукнямо нет болгар, нет казах, Мы все одно. одно. Во Христе Иисусе. Иисус Христос. Вы знаете отличие, между живой церкви, между церкви Вот в это последнее время. время. Это когда кто-то приходит в церковь, церковь. Вот так вот со стороны просто устрани и скажи вот так. Кажут, а у них в церкви, в церкви им, И украинцы? И мои украинцы, И русские? И мои руснацы, И болгары? И мои болгари. И они все вместе? И азайдма, И они любят друг друга. И все убичат. Это настоящие и ученики Иисуса Христа. Иисус Потому что для того, чтобы вот это сохранить, за, за вот нужна только любовь Иисуса Христа. Не нужно Больше Христос. ничего не работает. Не если вы видите, что, и, что это приходит что вот такая безграничная любовь. безграничная любовь и просто хочется любить и <связь> просто <связь> независимо от нас независимо от нас всегда знаете это иисус. Знаете, что твой Иисус вот мне нужен только иисус на мне нужен сам иисус важно не показать себя важно, <связь> да не показываем. вот цель христианина мы не показываем себя. Да не показываем каждому из христиан всякий христиан. каждому христианину всякий христианин Важно показать, да покаже, живет ли Христос в мире. Мы в этом мире в свят являем не ми свою славу. Мы призваны являть славу да нашего Господа на наше Господь, Иисуса Христа. Иисус И это все. И Чтобы когда люди смотрели на меня, они видели не меня, они видели Иисуса. А да и вот это всегда сверхъестественное. сверхъестественное. Но это всегда возможно. возможно. Потому что всегда, когда мы призываем имя Иисуса, път, на Иисус, Он всегда верен. верен. Он всегда приходит. И винаги идва, или это неправда. Или неистина? Божието Слово так говорит. Божье, слово, Всяк, призвавший призвавши имя Господня, спасет. Почему спасет? Потому, Потому что Иисус уже что здесь. Иисус вечер Потому, Потому что Он всегда За что -то приходит. Он всегда верит. Верен. И Он никогда не лжет. Он не человек, чтобы, не человек, чтобы Аминь. Аминь. И сегодня я хочу представить э -мь. Э -мь. нашу благословенную сестру Наталью. Нашу Наталья. Она сегодня нам послужит. послужит. Для меня эта сцена, эта тема, она очень драгоценная. Потому что вы знаете, я врач. За Я когда-то в реанимации. И и в реанимации это... И коротко один случай. И на краткую заидна что расскажу. У одного пациента развился ДВС синдром. ДВС -синдром. Как расшифровывается ДВС? Как все внутрисосудистое свертывание крови. Можно не переводить. Ну, это, не, но ну, это не переводится есть, это именили, на болгарском примерно с, так же. С не <laughs> да. И а, это приговор. И твой приговор. Вот в официальной медицине И это официально приговор. В официальной медицине твой край. Приходит доктор, дежурный доктор, доктор, доктор Белев. Доктор Белев. Я работал тогда в реанимации. В, реанимации. в качестве медицинского врача. медицинский врач? Посмотрел. А там из, после операционной раны повязка и сорвалась а, рана, арпунея, и больной кашляет, кашляет и кровь из раны брызжет во все стороны. И, и, и видите тот медицинский бокс, он забрызган кровью, ну, кров, Я заступил на дежурство. И, на смяна, и он мне говорит, что через пять минут этот 5 человек умрет. Человек умре, и ушел. И а здесь в углу стоит его жена, жена этого пациента, жена моего в и она плачет. И тебя и вдруг мне пришло такое мощное дерзновение. Мощное дерзновение. Я, не, я не хочу с этим соглашаться. А с не да вам с смерть просто пришла, и вот так забрала человека да да человек. Я подхожу к его жене. А и говорю, вы хотите помолиться? Казалось, да вот Иисус сейчас здесь. Иисус Если мы с вами согласимся и я, со с вас и согласим о том, чтобы ваш муж продолжал, продолжал жить, может Иисус исцелит его прямо, сегодня. Иисус сега прямо сега сейчас. Исцели. Силе, на глазах. Он ви. говорит, конечно хочу, и те, оказывай, но только я не умею молиться, не умею я атеистка. а сам атеистка, но я хочу, чтобы вы помолились, помоли. тогда вам надо просто согласиться, со согласиться я согласна, я а согласен, а я, я буду молиться сом. вместе Если с вами, с я буду повторять слова, слова. Повторим, я начинаю молиться, я моля. и вы знаете, Просто это, это сверхъестественное. Сверхъестественно. Я молился с закрытыми глазами. С но комната наполнилась светом. Это я почувствовал чье то присутствие. И вы знаете, я вижу такую картину. И я сокращаю немножко. историю. Да. Я вижу. Мы видим, не что вот эта рана, рана она начинает высыхать. За почва да и кровь на ней начинает запекаться. Нее, за почва да и сапича. этот человек и тот же человек становится мирен. И в этот момент он э, делает знак рукой. И И зовет свою жену. Он уже не может разговаривать. Веч не может договорить. Потому что силы его оставили. Она наклоняется к нему, и, и он начинает говорить ей шепотом. Что-то говорит шепотом. Я не слышу. И э, я говорю, что он говорит? Я спитам, как вы он показывает на тот угол. И то я угол на, на другой угол, Сочи, угол. И говорит, что кто-то стоит там, казва, там в белых одеждах. В белой я, я, э, он здесь. То и тук. Это, наверное, Иисус. Иисус. Он здесь сейчас. То и, тук и Он прикоснулся ко мне. И, то и мне стало лучше. И со чувством подобре. И вы знаете, прошло 20 минут. Именно приходит дежурный доктор Белев. До идеи доктора Белев смотрит на пациента. пациента а, он еще живой. По кто жив? он Говорит, этого не может быть. Е, казва, не може да быре, потому что этого не может быть никогда. За не може да он должен умереть. И то е, Разозлен, развернулся и ушел. я Мы продолжаем молиться. И, не мы да молим. и этот человек произносит молитву покаяния. И человек на покаяния. И Уже начинает с большим голосом говорить. За с сила приходит. И два сила. И вы знаете, прошло. Полчаса. и из минах час. доктор Белев приходит доктора Идва человек жив человек и жив вот что вы сделали питок, как он не ту... должен жить той не я говорю мы помолились я сказал, мы помолились нашему Господу Иисусу <Христу> <Христу> на наше Иисус не может этого быть не были. прошел еще один час. один час прошло еще два часа, Мина, два часа. прошла целая ночь Мина цела доктор Белев практически сошел и доктор Белев за малку до да просто я говорю я чего-то не понимаю казва, не мне надо свой диплом так просто порвать просто до да сиськах сам дипломата я почему об этом сегодня говорю что за тува потому что есть медицина за что то има медицина которая очень ограничена която к ограничена за а а может быть к счастью или за счастье. И не всегда она может помочь. И может да Иногда врачи просто стоят вот так, Но есть Господь, который всегда может делать что-то сверхъестественное. И, и да помогает там, где человек уже не может помочь. Даже самый лучший профессор. Даже най профессор. Пяти Почему? Потому что он За что? Бог Всемогущ. За что -то всемогущий. Бог. Вот сегодня я приглашаю Наталью, и потому что она благословенная, что благословенна, <laughs> и она служит в таком ответственном служении. Слушаю в в служении. Она молится за, больных. молится за больных. И они, они, они получают исцеление. И ты получают исцеление сестра. Спасибо большое, мир Божий вам. Много благодаря. Хочу сказать вся слава Богу. Докажи, слава на Господа, все благодаря через Него и с Ним. И, на и, через вот. и я хочу поделиться... Иском доспуделя, знаете, э, я в этом служении с 2005 года. Служение с 2005 года. И э, вот я служила каждую неделю. Я служил Было как-то в неделю в течение года... Мы ходили по больницам три раза. Три в голоса, раза в три неделю путь, в течение года мы ходили по больницам. Три Это было понижение на Гудино, в среда, среда, и пятница, среда и пятница. Год. Година. Потом мы сделали, этого, но у нас тоже есть работа и семьи. Сушном, <laughs> <семейством> и, работа. <laughs> вот, и потом мы сделали по пятницам, вот мой день был. Так я ходила тоже много лет. И, много и взять вместе, сказать, с 2005 года, по сегодняшний день, до день Господь доверил Господь, это служение мне. Служение. У меня разное происходило в жизни. Различные но он не говорил уходить. Уходи не Если даже были ситуации, даже по которым я хотела уйти. И я оставалась верна, а Господь давал на это благодать, и сил, благодать и силы, чтобы остаться верным, да верной в этом. В вот. И, знаете, я благословлена сама через это служение, через служение. Неся Слово Божье людям, носики, молясь, Божье молясь хората, за людей, за помогая тях, людям, бумаги, идя тем путем, который Бог сегодня определил лично для меня, я имею мне. очень много благословений. А Потому что я забочусь о Божьем деле. За что за Бог заботится обо мне. <laughs> Знаете, как это? И вот нам Бог дает пример. Да, я коротко скажу. Вот эти Писания сейчас пришли. Места, места писания. Наверное, сейчас не высветят. Что Матфея... Другие, чуть-чуть, еще два есть. Матфея... Это 10 9 глава, 35 стих, что Господь дал нам пример, Матэй, глава, что Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие о Царстве, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И, видя толпы народа, Он жалился над ними, что, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Знаете, вот э, война идет сейчас на Украине, война в но в больницах идет всегда война. А идет война за жизнь. Война за живот. Там э, есть люди, которые умирают. Вот. Есть люди, которые остаются коллегами. Есть люди, которые получают физическое исцеление. И самое главное, нам принести исцеление от Бога. Это мы делаем, потому что, примирившись с Богом, все меняется. Болезни исцеляются. Болезни Бог дает надежду. Надежда. И мы это видим. И Господь, когда ходил сам, потом, сам, в 10 главе в Матфея, в 10 главе Матеи, Он призвал учеников своих, и, он и Он им дал власть. То, им власть. то есть учениками Господь намного мог больше сделать. То есть, через Господь мог, мог Это Он дал места. ученикам, Он дал нам власть. И то и дава власть на нас, на Над нечистыми духами, чтобы Над... изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь не за далеко задалекоме всяко болезнь. Ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Это десятая глава, да, я вот, первый стих и седьмой, восьмой. Мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Бол не мертвых прокажение очистывайте, бесов есть... мертв... изгоняйте. даром приели, даром давайте. То есть Господь, то есть, Господ? у Господа появилась команда. И Сима, свой экип. И он послал их в разные части. И то есть, про что тях, в Знаете, части. когда я начинала служить, я начинала служить в наркодиспансере, и -то за почву служа, за почву наркодиспансера. потому что в течение 10-11 лет так я была зависима, зависима. Я пришла на -центр, реабилитационный свободу, центр, получила свободу от зависимости. И тогда реабилитационные и центры и наш, центр, служил по больницам. Наши служащие по больнице, и сама я ходила в наркодиспансер. Потом Получилось, Я пошла в другие больницы. Другие Это больницы. был туб-диспансер. Это была онкология. онкология. Это была терапия. -терапия. Нейрохирургия. Нейро Сложное отделение. Сложное вот. Отделение для ВИЧ-инфицированных. ВИЧ да. И получается у нас появилась еще команда, которая стала больше. И не си если бы я ходила в одну больницу, я бы охватила мало людей. Но сейчас у нас в команде человек 20. У нас есть череда, где кто в какую больницу ходит. И у нас это дело делается постоянно. Значит, последние две больницы, вот сейчас на той неделе, это была нейрохирургия и, нейро нейро и диспансер. По обстоятельствам мы сейчас находимся здесь и за ребенком. Но есть люди, которые там не выехали. Дедуси. Они продолжают служить. Кто выехал, кто-то не служит излятел. пока временно. Служит. Мы служим молитвой и финансами, потому что в больницу с пустыми руками не ходят. И им <laughs> надо помолиться, <laughs> им надо то, что лице, может купить какие-то обезболивающие, да поку да может поку ну, покушать что-то, купить. Вот, и знаете, какой у меня вот есть опыт, вот много отделений. И, много и в, в каждое, ну, в разные отделения, в отделения мы в команде смотрим, кого послать. Не кого Бывших наркоалкозависимых мы посылаем наркодиспансеры, в наркодиспансеры, в в отделение ВИЧ-инфицированных, в отделение Допустим, вот у нас есть прекрасные женщины, и сестры, прекрасные жени, сестры. Они идут в онкологию. Вот, в онкологию это. А, и вот э, некоторым людям, хора, братьям, сестрам, братья и сестры, Бог ложит на сердце, э, на куда сердце, идти именно, в какие больницы. В а кто не доходит, знает, не знаю, я уже говорю, куда а идти. Или же они ходят методом проб, где понравится. Где Господь оставит, где будет вот где именно это их, где это будет их задействие. Вот. И что самое главное, мы приходим говорить больницы, важное, в больнице, что мы посланники, Чи, это мы 1, Коринфянам, глава, 1 Коринфянам 5 глава, 18, 21 стих, 18 21 стих, что все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим примириться с Богом. И знаете, еще где-то в месте Писания про овец и козлов, и писании, овцей, Господь говорил, что... Мы идем в больницы, чтобы посетить больных. Что мы делаем? Мы сначала слушаем людей. Ихние нужды. Нуждите, нуждите им. Мы, знаете, сначала, чтобы посеять духовные вещи... Нам надо открыть душу человека. Мы не можем прийти. Не Знаете, можем у меня был один случай. Лежала в гнойной хирургии. Больной человек. В гнойной хирургии. Больной человек. Один человек. Он был очень полный. Той у него ноги были все в трофических язвах. В Он очень тяжело ну, сидел, и много лежал. И подошел к нему брат, мы, брат почему мы сейчас э, делаем такие мини-учения и собрания правиль, мини э, в команде, что правильно это делать, за что, важно, что правильно, правильно служить. И лежал этот мужчина, и он то, очень тяжело дышал, у него был сахарный диабет. И брат во Христе сел, брат седнал, открыл Исаию первую вот. И начал читать. И знаете, мы потом общались. В первой главе Исаи вы знаете, написано, что, Исаия, знаете, что от подошвы теплише. ног до темени нету у тебя нормального места. Язвы ящиеся, все это. И мы потом просто общались с этим братом. Что сначала нам надо проявить любовь. Да любовь. Он и так знает, что у него язвы. язвы. Он и так сказал, знает, что ему очень плохо. Того, знаете, <лошу>. И вот почему нужна команда, нужно общение, ли, общаться, нужен лидер, нужен пример, лидер, как хотите, что пример, делать. И указать человеку на и проблему, человека, знаете, проблема, а подарить любовь, а сказать, может тряб тряб купить любовь, тебе обезболивающее, а помолиться за человека. И вот у нас, имея такой пример, почему обязательно мы встречаемся с командой и общаемся. И вот в каждую больницу идет тот человек, который уже и много лет ходил, какое-то время человек, ходил и научен. Много и берет и новеньких с собой. И, со и они только, не только по теории, но по практике и они и уже смотрят по ситуации. По ситуации Иногда и надо сказать по за грехи, но есть греховей, Господь, который вас может тебя простить и избавить и от и этого. И, и разная, ну, каждая ситуация, а она и индивидуальная. И знаете, а самое главное в больнице, чтобы люди получили не только исцеление, а примирение. Ну, исцелится он. И пойдет дальше грешить, а потом опять попадет в больницу. То есть примириться с Богом и получить спасение. И мы это обычно мы говорим и три простые вещи три очень важные неща, много в больницах если в оболнице, ты много скажешь люди не неща, запоминают да мы говорим что, казалось, что первое это читать первое слово, да читать слово сначала было слово и слово Че было, у Бога. И было, слово и слово было у потом молиться обязательно и найти поместную церковь и, и, да по, и местную посещать. Церковь, да где будут раскрываться твои дары и таланты. Рас раскрыва твои таланти, и Бог тоже пошлет тебя в служение. И Господь пошлет в служение. Вот. И, а, то есть мы общаемся, и, с, мы не, проповедуем, не мы проповедуем проповеди в больницах. Проповеди в больнице. Мы не ведем огромных учений в больнице. И мы посещаем и дарим посещаем любовь. Вам. Потому что человек он еще, не знает, ну, он еще не знает, как все эти духовные истины, и обязательно мы оставляем номер телефона. Обязательно мы говорим, куда он может прийти, куда он может позвонить. И знаете, проповедовать Евангелие это в больницах, евангелие в больнице, э, я увидела, а имеет результат, результат. Потому что люди там, они без там, суеты житейской. Без суета, и они больше принимают, и больше и слушают, у них есть это время. И действительно жалко людей, потому что хората, а, вот они не знают, хората, а, почему они попали в такую ситуацию. Кто не знает, за что и ты им говоришь об этом. Говоришь, да. Знаете, недавно я вот именно хочу сказать для нас, я когда готовилась и увидела, ну, знаете, болезни бывают, мы знаем, что из-за греха, знаем, да? Бывают вот, разные ситуации, почему и люди ситуаций, поп попадают в больницы. Бывает какая-то хроническая болезнь. Вот. Ну вот интересно, что Очень бывает интересно, еще болезнь. Чьи... вот э, С этим я сталкиваюсь. Из-за небрежности и неосторожности. И, э, вот, параде... и моя практика моя практика показывает не да, небрежность и, и неосторожность болезни. Вот, например, например просто. второзаконие 22 например, 2 глава, 8 20. 20. 2 глава 8 стих. Господь говорил, что если будешь строить новый дом, кажется, я своими словами скажу, дом, сделай перила. Если третий, будешь идти, чтобы ты не упал. Понимаете, вот в чем осторожность. Устру... Или же, вот четвертое царство, 1-2. Ахазия царей? же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии и за не мог. Упал с горницы. Паднула, просто говорит, человек шел, не да, шел, неосторожно, подошел к решетке и упал. И вот, то есть у нас Господь освободил нас уже нас от, зависимости, от зависимости, исцелил, мы уже стараемся, и, и очень стараем, ну, я увидела, что 80%, в, бедях, в, больницах 80 в больницах лежат в больнице, те люди. 80%. Это моя, статистика, Твоя моя это статистика. Которые не сдают анализы. Обычные анализы. анализы. Кровь с пальца, моча. Извиняюсь. Урина, да, кровь, уси. Вот Да, вот. Женщина, мужчина также посещают гинеколога. Или жени, или мужчина. Вот. Вообще гинеколог. просто прийти к своему... Врачу лечащему и семейному да на лекарь, и начать общаться. Лекарь, и команда, лекарь, которая ходит по больницам и, и несет исцеление, исцеление от Господа, должна быть здоровая. Тай, а Если ты заболеешь а будешь ты лежать, и будешь лежать, как ты пойдешь туда, не пойдешь туда, понимаете. Вот. И прежде всего мы очень часто заботимся о других людях, я тебе Бог послужу. И но сначала послужи себе. и мы заботимся за обо духа, всем. За да? душата, за и э, э, вот именно среди братьев, сестер и и я сталкиваюсь так уже, что потом уже надо лечить. Да после. То есть, а можно предотвратить. Да вот. И Это очень важно. Можно направить профилактику. Да. Да, и знаете, вот если 1 Коринфянам 4 глава, второй стих, стих, я своими словами, свой, что, думаешь, что, думаешь, что, думаешь, что, думаешь, что от домостроителей надо, чтобы каждый оказался верным. С 2005 -го года по сегодняшний день, день у нас в больничном служении, в больничном служении конечно, есть текучка. С командой. Одни приходят, одни уходят. Идни, два, Но есть человек пять, Почти именно которые мадуши, служат очень давно. Служат. Бывают служения, знаете, как вот загорелся, служение, сходил везде, а убегаля, всем послужил, послужил на и потух. И но здесь, вот как вера и долготерпением наследуем ну, обетование. Долготерпение То есть в постоянстве эту, ты делаешь дело, которое тебе доверил Господь. Также доверил. В, больничном служении, в, в больничном служении, в прославлении. Это, это они это поют красиво, да, но есть красиво. другая сторона, Убачим когда они это репетируют. У нас в церкви, чтобы прославление прорепетировать, знаешь, что некоторые едут с конца другого города. И в неделе две-три репетиции. Так же, как прославление, как тюремное прославление служение, то? для детей служение, все служения, люди делают какую-то жертву, едут. Хора призвал жертву, Господь. Господь Бог дал спасение тебе. Дал спасение он на тебя ты, нашел. На и Он хочет произвести через тебя работу. Через Благословляет тебя. И, знаете, у нас было, да, вот каждый выбирает себе день. У нас и большая ты, команда. Бира, да. Знаете, служить Господу — это сладостно. И как и Господу. для меня, вот петь хвалу Богу. Замен, да, и когда идешь служить Богу, Бог так особенно наполняет. И Я помню, пришла в отделение для ВИЧ-инфицированных. Там было много покаяний, мы общались. Покаяния, Я вышла... Илья маршрутку, и Говорю, потом, Господи, вот ради чего есть жить. И Бог и так напомнит. Мне казалось, могу. что моего тела не хватит от а присутствия наполнили Божьего. <свят> <свят> ши, не и ту, и, и Божьего знаете, вот это вот какие-то ценности, ну, мирские там, квартиры, машины, что-то, что мы хотим приобрести, что по сравнению с Божьим присутствием, таким мощным. В Оно теряет с Божьей, ценность. Просто губится, но И вот как важно оказаться в том месте, где хочет тебя видеть Господь. Однажды мы договорились Господь. идти в больницу с одним братом. С один брат. И он не смог. И не успел. Было холодно. А мне надо было холодно. в А мне надо было пойти в наркодиспансер. Там вот такой коридор, палат 25. Одни мужчины. И одна палата женщин. И думаю, если ему не надо, у него ограждаю, работа. работа, то зачем оно мне надо? Я пришла домой, я пришла в тепло. Я включила телевизор. И полностью потеряла мир в сердце. И на мир в, сердце <laughs> <туси. свят> в тепле, в уюте. <свят> но не оказалось себя волей Божьей. Я говорю, Боже, И это казах, был Боже, один раз моей жизни. в моей жизни. Потом, когда не, могли, не могла идти команда, не да бывали разные ситуации. ситуации. С кем-то собрался, но кто-то заболел, дела. <свят> Разбулял и я ходила, и когда холодно было, и, и помню, у нас сугробы такие были тоже. И я ходила одна, говорю, соглашаюсь с тобой, не с кем согласиться а с тобой, говорю, Отец, Сын, сама, Дух Святой, и мы идем вместе. Вот. И потом я помню, пошла одна как-то. И знаете, Бог так наполнял. Пошла наполнял. в наркодиспансер. В на свой день рождения, в одна, сама. <laughs> Эти ребята нарвали цветов, Хорсоны, украли на клумбе, откраднали сад, градина то, вот, подарили мне цветы, подарихами цветя, вот и знаете, Господь так наполнил. И Господь так меня и я с того времени и поняла, время разбрах, что главное оказаться воле. И знаете, когда мы выезжали в Днепра, мы, Днепр, мы тоже, я спрашивала волю Божью. О 40 дней мы там были, мы помогали беженцам, армии, мы сейчас помогаем. И Муж успел помогами, поехать, может, сейчас послужить в тюремное по тюрьмам, там, помощь от звезд не вернулся. И я спрашивала, я ехать или нет. И Господь Дали показал, что я приготовил место уже. Там, куда ты поедешь? Място, там, ты и будешь. тебе там надо быть. И <laughs> там. Представляете? Представляете? И вот это место здесь. Это все. И твое. Это Бог. Твое <laughs> да. Вот. И знаете, какие у нас вот были результаты? Я расскажу один, расскажу один момент. Люди, которые лечились, имели деньги и принимали много лекарств, много они могли умирать. а те люди, которые с тем же диагнозом кэтизии, принимали культуры, диагноз, Христа диагноза, и приемали, оставались жить, и и я это живеть. часто видела. или же лекарства просто не выздоравливал человек. Принимают те же лекарства, но после пок молитвы покаяния молитвы покаяние, сходила с мертвой точки. Просто с и человек получал исцеление. И, исцеление. Вот. и был один случай. Один случай благословенная, сестра, благословенная сестра села, Знаменовки. села Знаменовка. Проповедовала одному парню проповедовала на лет 30 на улице. Но ну, он говорил, Ларис, ну не, не Лариса, надо мне это ничего. Потом он работал где-то доменная на печь, и, и у него случился приступ эпилепсии. Место, ему Бывало у него такое. Но, Но случилось напротив печи. Он э, кинула его туда. Пад, кинула его так, что осталась только голова. голова -то. Представляете? И он попал в больницу, у него больницу было 90% ожога. И Лариса говорит, и Лариса казва, мне надо к нему, но у меня работа. Да да вот таму, работа. И она неделю не могла прийти из-за работы. И Потом с ней не разговаривали. Ее знали родители. Ее выпустили в реанимацию, в, реанимацию. в реанимацию. И она, когда пришла и к нему, с ней там, разговаривали. Я говорю, какая работа? И Иди к нему. И к нему. Через неделю она пришла След к нему. При он покаялся. покаялся. Он был в здравом сознании, сознании. под обезболивающими, И знаете, он принял Христа. Она вышла с палаты, через два часа он умер. Стаи, часа Я умрял. говорю, Лор, Я сказал, ну чего Лариса, он тебя ждал неделю, а? Что и, и знаете, иногда нас ждут, а чакат. у нас работа, по понимаете? Я отдала для больничного служения жирный день – это пятница. Един. Почему жирный? Потому что у меня было много работы в пятницу много и хороший в финансовый петок. день. Я отдала этот день, день на, на больнице работы. и просто не успела это И кто день за больницу? И на реабилитационный -центр. центр. Именно пятницу. Петок. Я очень хорошо в пятницу зарабатывала. А петок Я петок говорю, в пяток Тебе на жертву. Я скажу Господи за твою эту жертву. Слушайте, я так, фин я тогда не имела, ну, финансов у и меня было ну, на проезда, суп приготовить и слава богу. Знаете что? Господь благословил Господь финансовой благослови сфере, в финансовой сфере, там, где я этого не искала. Там, Понимаете, хотелось жить нормально, лучше на машине ездить, чем пешком, это понятно, пылар, но я искала Бога. И вот эта жертва и Богу жертва отдать время для от служения Богу, на Господь, слушайте, это честь, твоя честь это честь, твоя что честь, я служу Богу. Это честь от Бога. Честь за, И за знаете, Бога. у меня всегда просто <coughs> кому больше прощено, тот больше любит. И, да? пуштало, И я знаю, откуда я не спала. <laughs> вот. И... Моя благодарность, то, что Бог вырвал меня действительно из зависимости, из такой жизни. Вот. И как же не посвятить Господу жизнь? Если бы не Он, меня бы не было. нервное мирное время. Знаете, у наркалка зависимых идет тоже война постоянно. В больницах идет война постоянно. И вот если кто-то умирает 80-70... То, то вы 80, знаете, как зависимые. 20-30 лет. Это тоже война за, 30, 30. Вот. И 20, что, и война за души. Хороший очень тоже пример был вот, ВИЧ-отделение с, ВИЧ с одной моей соседкой. Я рассказывала уже, она лежала, рассказывала, лежала живой шевелящийся труп. Котовы у не нее был труп. Труп. ВИЧ. У нее было очень мало клеток, 20 лет и поразил и клетки, мозг в туберкулез. И мозга, обещу, и она была с моего района, Та и я вот кричу район, Богу, Боже, только не она. Я, на Господа, я уже столько перехоронила с наших районов. А толкового хора по гребах район, и знаете, Бог дал мне слово. И Господь мне что горы сдвинутся и мороз, холмы поколеблются, и холму, а милость шти, моя не отступит тебе. Видит, пойди ей это скажи. И тебя оказывается, у тебя это гука Я говорю, Вика, мне Бог казах, сказал, Вика, ты будешь жить. Ну, чтобы вы понимали, она лежала, тянула тя ты кости, кожей. Саму кожей и кости. Туберкулез, мозга. Я просто... просто. Она, она ну, нереально, чтобы она выжила. И знаете, а, когда ты где-то служишь, естественно, служишь, Бог дает тебе дары, таланты в этом в служении. И Господь мне дал в этом служении, в служении слово знания. Я посмотрела на нее, Господь говорит, и Господь она будет жить, я говорю, будем молиться, сказал, слово получать, молит, ей. ситуация была, и ситуация. один парень здоровый, младеж, физически, физически. лег в больницу, я говорю мужу, он умрет, То есть умре. Ну, это, он говорит, не провозглашай. То, оказывай, не я говорю, провозглашай, я знаю, я, сказывай, но я даже тогда не буду, буду молчать. Просто, просто была ситуация, просто его потом ситуация воскрешали. воскрешали. Я просто молилась а за, просто ну, за, за его переход, за благословенный за преход, в свое время. свое время. И когда ты в больнице, больничном в больничном служишь или в каком-то служении, э, каком служении, э, служении по-любому дары проявляются в этом служении, которые Бог вложил. Вот, и эта девушка, женщина, и она служит мужа, сейчас э, с мужем в тюремном жена. служении. В Муж ее служении. тоже служит. И сушь, то служи. Она полностью здорова. Здрава. После туберкулеза мозом с головой все нормально, на она у нас огненная. И тя и огненная. Objetos, кричит Богу, поет, танцует årга, перед Богом, наверное, больше, чем все. Вот. И знаете, много видишь вот результатов, как люди просто оживают. И как люди просто не знали выход. И ты понимаешь, взрослые люди, и они вот в тупике. Ты им показываешь выход, И Ты показываешь исход, Приходишь в палату, 5-7 человек, и у тебя есть время общаться. И время Там столько те, жатвы, они житвата. вы уже побелели давно. Те но также, как вот, я не знаю, в Болгарии, как знаю, может по-другому, мы в больницах начин, служим. Иногда мы заходим в больницу. В если не пускают, не не пускат, мы около двора стоим. Не стоим и мы еще двора, перехватываем родственников, и, с ними общаемся. А, вот. и в местях. А, значит, и, если нас не пускают, не не пускат, мы пытаемся пройти. Не до вот. И знаете, один раз и мы с мужем взяли и развешивали, и... напечатали объявление и развешивали по столбам. И, по столбове. и мне позвонил врач с нашей Декар, клиники, с одной клиники из Днепра. Днепр. Говорит, а вы можете к нам приходить? И пита, да при нас? Христиане верующие проповедовать Слово. Да слово. А, мы в эту больницу ходили и года 4, 4 пока не поменялась врач. Сменили врач. Лекаря. Вот. И он везде пускал их. Конечно. Он говорит, вот свидетели Иеговы приходили, только и, читали. А вы будете только читать или что-то приносить? будем, конечно. Как же с пустыми руками? И, и да, а, мы долго ходили. Вот сам врач позвонил и дал зеленый свет. Вот, Если не пускают в отделение на улице или в коридорах. очень многие пускают. Мы как-то договариваемся. Иногда что-то надо благословить отделение, мы всегда готовы да собрать это, и что-то да сделать и благословить. И вот, но мы ну, через это охватываем через столько людей. Вот. Значит, знаете, вот когда у нас была пандемия, пандемия у нас закрыли все больницы, мы больницы, не смогли ходить в больницу, но мы смогли ходить больнице, на территорию. Вот э, последние разы Последний мы заходили в туп-диспансер и туда поселили на другое отделение с коронавирусом. И там в, в одной больнице были с, туб, с туберкулезом и с коронавирусом. С да, с коронавирус. просто тот, кто болел туберкулезом, и вообще нельзя было те, заболеть -за коронавирусом. Не, не могут коронавирусом. Но случаи были, заболели некоторые. Случаи, некоторые. И мы вот в эту больницу. И в мы с масками, с масками, с Господом, с, Господ, с пакетами с покушать. Тур турбин, и все, слава Богу. И знаете, я, я туда ходила к одной девушке. Я там у нее, она сама употребляла очень сильно алкоголь. Муж алкоголь. у мужа работал. работал. Он его тянул, тянул, от наркотиков умер. Осталось двое детей. От Квартира в плохом состоянии. Апартаменты Денег нет. Сама больная. Пари, И я полно. к ней ходила я полгода. И вот желание было к ней ходить. Дети были в интернате, мать в доме престарелых. Дом, Сейчас она в Германии, на квартире, забрала детей, здорово, и, и в Германии. Германии. Выдернули. Главное, с того и общества. И вот. вот. общества. То есть полгода Сед мы общались Гузина, со всеми, но именно к ней Бог дал на бачи, сердце ходить. За ходить. За ней Дети, медали, она все детей переживала. Шуш, И где так забрать с и сейчас она с детьми в Германии. Взяли на квартиру. Детей устраивают там школу где-то. Померла в туп-диспансере и все, понимаете. Вот насколько важно это служение. Просто мы вырываем людей. И дальше, что я говорила в тот раз о чудесах исцеления в моей жизни. Это был гепатит С. Бог исцелил просто без лекарств. Вот двенадцатиперстные язвы у меня открывалась Язва на двенадцатиперстника пришла к Богу но очень важно, и в Боге она может открыться. Если неправильно питаться. Вот у питания очень важная. Но она у меня не открывалась. Значит, что было еще? Вот Псалом 106, можно высветить. У меня было исцеление. 106 псалом 106 это 18 стих с 18 по 22 от всякой пищи отращалась душа их и они приближались к вратам смерти но возвали Господу в скорби своей и Он спас их от бедствий их послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их и знаете у меня вот такие чудеса были исцеления на Это еще было в самом начале. У меня сходил диск шея. Шея. Защемлял нерв. И я лежала по двое суток. Я, слежах И я не могла даже шевелить И пальцем. Даже Извиняюсь, представляете, что мне стоило сходить си, в туалет. Ваша, до до И приехала к нам служитель в церковь, гостья и она молилась и говорит, сейчас женщина вот которая мучилась только с позвоночником а перед тем, как она начала говорить меня начал Дух Святой касаться я ничего не понял, я стою в таком присутствии и тут она говорит, вот сейчас ее разна... касается это Дух Святой космос, как раз. И я тогда раз и схватила, я это мое исцеление. Это, это было, я не знаю сколько лет назад, это твай в самом начале, Гудини, было в, ну, в 2002 на я Верхи пришла. Людей, ну, Может, уже я не помню. Но вспомню. все, после этого у меня никогда вот так не сходило. Ничего. Другая ситуация. И у другая меня ситуация. была трофическая язва полтора года. Язва, Это когда я тоже пришла, к то как Богу. Вот такая большая дырка. Я ходила дубка. с такой болью. Я, я пила столько лекарств. И и приехала опять эта пастырь жена, с другой па церкви, пастыр, в гости, церкви, она же. И она, я знала, она приедет я знаех, и ее, мои мучения закончатся. И, мучения это и она приходит, выходит на сцену и, на сцената, и говорит, и казва, тема проповеди. На пришло, пришло время, исполнится обетованию Божьему. Я говорю, да, Господь, я сказал да, на исцеление. И вот как рассказывают, что увидят, как шкура сходится И как прямо на глазах. Замина вот так я пришла домой на следующий день. И у меня вот с такой дырки и вот та за два дырка, дня она сошла. А как получилось? Я сотрю, есть большая рана. А гледом, чьим, Походила час-два, глядь, убитальным, убитальным, тю, гледом, она меньше. Просто на глазах. Просто Походила опять, убитальным, она меньше. А потом снизу все вышло, и она сравнялась. Из удалу, и просто Это просто чудо исцеления. Потом, и знаете... Как Господь исцеляет? Как Господь через, лекарства, через лекарства, через вот чудом. Через э, с гепатитом С мне вот сказал слово, C, я исцелю тебя. Ч, а ч, исцеление ч, пришло исцеля. через год. Без лекарств. лекарств. И так у меня было с горлом. Грыл я грыл. очень мучилась с горлом. Много Гнойные ангины. Пить холодного нельзя. Не Дышать не на улице холодным воздухом дышим, нельзя. Вот эти воздух. шарфики... И Я шел, уже намучилась. Куча срезмычек. антибиотиков, их тоже нельзя. Вот. И как-то я сижу в зале. проповедуют пастыря сын. Пастор. И меня кто-то просто выносит из зала. Вот мне не надо никуда идти. Не треба доходим, я выхожу и ухожу из зала. И зала я только открываю дверь, И, и слышу со сцены. Тот человек, -то который с человек страдал с горлом, страдал я возвращаюсь. <свят> Это я. <свят> <свят> <свят> вот, нам училась Вот убить не могла. Не допить, Дышать холодным воздухом не, не додише, могла. Он все сказал про меня? <свят> я говорю, Господи, <свят> я принимаю <свят> <сказан просто>, исцеление. <свят> <"Аспрянут> Что самое интересное? Это было, когда я уже была лидером больничного, Че когда я уже столько времени прошла в церкви, церкви. И это было вот ну, буквально еще пару лет назад. Вот такие пути у Господа, я не знаю. Но они есть. Я пью холодную воду, я дышу во все горло. Вот, и знаете, что еще самый момент, вот уже заканчиваю... Хочу сказать за Искам мужа докажи, пару слов. Си, дуни, я уже 7 лет была в церкви. Уже в церкви. несколько лет служила някулку в больнице. В, в болниці, и я хотела замуж. И исках сего мужа. Это нормально? Нормальную. Я хотела семью. Было очень хороших братьев. Много братья. Но мое сердце говорило, у что они братья. Они классные, но они братья. Шеда, братья. <laughs> вот, и... Знаете, тут я увидела его, и он пришел, наши глаза встретились, и первое, что я ему сказала, как будто бы мои глаза залезли к нему, и говорю: "Ну, у тебя потенциал, а я же служитель Божий, да? Какой потенциал саму? Божий служитель? Запрограммированный служитель Божий? Программирован служитель? «Ну, у тебя и потенциал», — говорю. <сؤال> и он развернулся и пошел. И а я стою, ситрыгну, смотрю на него вслед. Гугледом, как а он стрыгнул, еще весь в зависимости был. 17,5 лет осуждения 17 лет по тюрьмам. За 6 ходок. <сؤال> <сؤال> и говорю, «Господи, а вот за такого бы я бы вышла <сؤال> замуж». «Извинешь, казала на Господа, я бы за такого бы все умы жила». Но, говорю, наверное, невозможно для тебя, Господь. Показываем, сегодня невозможно. А Господь говорит, возможно. Господь показывал, возможно. Это Он. Твой, той. Вот. Ну... Полтора года был процесс его освобождения и от, зависимости. Гутина и половина процесс от, за от зависимости, и тогда Господь мне сказал, пусть Господь он пройдется об тебя, миказа. вытрет грязные ноги, Некоторой как по ступенькам этого мира по тебе, в, потому в что в были моменты, и это будет для меня большой служитель, <танклей> и через него будут и спасены него поколения. поколения. И когда я, как женщина, <танклей> некоторые моменты тяжело <танклей> проходила в общении, <танклей> в, отношениях, Общения, в отношениях, я говорю, Бог мне говорил, Господь а ты служи ему. ему. Ты служи ему. И знаете, слава Богу, слава что я Бога, видела не только для себя, мужа, а что я видела служителя для семьи. И Три месяца мы встречались. Три -ни -ни так было хорошо. Вот. И после третьего месяца он слег со спиной. Месяц, У него заболела спина. Грипп, после двух, гриппа, двух мануальчиков разбили диск по мануала, на три-четыре части. И он, лег, и он лег. И лежал 9 месяцев. И лежала такая 9 месяцев. Я говорю, боже, я же тебе столько служила. Я в боже, толково много тебе за что? девять месяцев потом он стал на костыли следу, вот. потом ходи. палочка следу, спорочка, да, ну ничего басту. за место белого мерседеса я сказах что вместо белого нарядим костыли белые <свист> и, <ходишь с> <свист> и пойдем под венец. И такая, под венец вот но знаете он лежал в палате и в Там... в те люди, которые были с ним, и они умерли такую, и, ту, и леку, остались и в каталках. Соустанали, соустанали он начал инвалиди. служить еще лежа, и он начал прозванивать да служи, по тюрьмам, полнице, по, запошнал, по лагерям да задворе, и узнавать, лагере, где, и да распитва, где можно послужить христианам. Где да служи, христианам. Еще он лежал со спиной и, со и уже потом он вот так вот и начинал и по чуть-чуть ходить. Малку по малку да ворви, и он уже ездил в управление договариваться, чтобы в управление, служить в тюрьму. Да да служи вот, слава Богу. Слава на Бога. Вот, и Господь исцелил. И, и Господь знаете, Господь исцелил. есть еще последнее вот слово, я сейчас скажу, и это, и это слово, Псалом 40, Третий стих. Господь сохранит его. И вот это слово мне дал Господь для мужа тогда. Но вчера, когда я готовила слово, вчера, погаду, я знаю, год, что славу, есть для кого-то это узнал, слово в зале. Мне Господь сказал, что есть для кого-то это слово в зале. И служит я его скажу. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. То есть, если кто-то сегодня проходит какую-то болезнь, может, хроническую, может, которая неизлечима, вот Господь говорит это слово, ты изменишь все ложе в болезни его, вот будет изменение от Господа в Духе Святом. И я верю в Божьи чудеса, потому что Господь исцелить от гепатита С это нереально. Столько я перечислила болезни у себя, и дьявол хочет навредить, а Бог являет славой. Дьявол хочет навредить но Бог является славу. Являет славу в моей жизни в мужа в с жизни живот, Бог явил жизни. Славу. И славу и знаете я вам хочу сказать за Искам команду больничного служения это такая у нас мини семья мини мы вместе собираемся Помимо служения, Mesvene у нас mean, нету вот рамок отслужили и разошлись. Меня, мы вместе общаемся, мы вместе собираемся. У, меня, со у нас очень хорошие есть и душевные отношения. Думаю, душевные, а, сейчас вот, допустим, девочки, которые у меня, <coughs> сестры, одна нуждалась, я выставила ей нужно, деньги, и похлопотала, их. чтоб пакетик там с едой ей передали. Сухие, турбичка, То есть мы смотрим, у кого какая нужда. Гледами, кой, нужда и мы стараемся отвечать и знать, помогать друг другу. И, и с, знаете, вот команды у нас, с которыми мы служим, экип, иногда служим. люди ходили одни в церковь. Знаете, и пришел один, один и ушел. А вот через такие вот команды церкви, ты уже вот знаешь, вот, завязываешь общение. И, общение. Вот. и, конечно, я хочу сказать за верность. И если Господь ведет в служение, главное оказаться служении, верным. Важно, потому что там дети, школы, Тренировки. Школе, тренировки. Работать же это не грех. Работать, не работать грех, надо. Ленивого Бог не благословляет. И так, время служения собирается. За Но если человек да принимает решение служить решение Богу, да и служи выделить Господь, время для служения, время служение, никакие, ну, дьявол не сможет его выбить. Его выбить. То есть, я имею в виду с 2005 года то, по сегодняшний то, день. И плюс несколько человек с нашей команды, которые давно служат. Служат. У нас же тоже надо и работать было, и семья, и, и случаи, работим, и и случаи были. Но знаете, Бог дает вот это слушай, посвящение Господь и благодать, посвящение, благодать верность и служить Богу. И я считаю, думаю, это от Него. И, вот. и знаете, Господь всегда ищет человека, и кого Господь не послать, и кто пойдет для нас. И в нашей церкви Дверь Неба, город Днепр. Uh, открыл служение один брат по больнице у него было это больнице, желание. желание, потом он передал другому брату, друг брат, другой брат, он ушел пастырем в область, брат, э, пастыр в помолился, в область за меня, помолился за меня, и говорит, пусть на ней будет э, двойная благодать. Я говорю, принимаю. Я сказано, <свят> это мое, спасибо. Это вот. И знаете, Господь дает эту благодать. И, Господь дава тази благодать. Вот. и конечно, вся слава Богу за, наше служение, слава на Господь, за, за наше служение и за наши дела для Господа. Пусть Бог вас благословит. Спасибо, дорогая сестра, очень Благодаря вдохновляющая во что? и обличающее слово. Слава Богу. А, у нас Бог всемогущий. Аминь. Я просто сижу и думаю, Боже, слава Тебе, что мы имеем такого Бога. А, если в зале кто-то, кто еще не уверен, что он имеет общение с Богом, если есть новые люди, кто-то хочет Примириться с таким Богом. Кто-то хочет примириться с Господом. Я сидела и думаю, спасибо тебе, что я имею такого Бога. Если кто-то еще не уверен, что он имеет спасение, имеет общение с этим Богом, сейчас есть время примириться. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. У нас, знаете, у нас... Давайте мы не будем спешить сегодня, хорошо? Правда, я сижу, смотрю на время, а так мне, мне хорошо здесь. Мы хотели еще спеть, да, сегодня? Да, еще давайте споем. Мы можем, знаете, мы во время прославления мы помолимся за наши финансы. Пусть Бог благословляет работой. За исцеление, да. Если э, кто-то хочет помолиться за исцеление, давайте пока прославители готовятся. Проходите сюда, да. После такого слова очень важно помолиться за исцеление, потому что здесь сейчас дар веры работает, до расселения, поэтому если у кого-то есть какая-то проблема, боль, прям положите свою руку на... Это колено, да, или это забедренный сустав, или на сердце, или на голову. Булу. И просто мы сейчас провозгласим некоторые стихи из Библии, и просто этот дар будет действовать могущественно. Дар веры. Аллилуйя, Господь, прояви здесь могущественно, Отец. Слово Твое говорит, что ранами Твоими мы исцелились. И это в прошедшем времени. Господь, Твое тело сегодня прославлено, и прославлено так, что оно не знает сегодня болезни. Сегодня в этом теле нет смерти, в этом теле нет старости, в этом теле нет недуга. Прямо сейчас действуй в своем теле могущественно, Господь Отец. Ты забрал наши немощи и болезни, Господь Отец. Ассана, слава Тебе. Мы, Господь, каждый день обновляемся, Господь Отец. Если, Господь, ветхий человек нас, нас тлеет, Господь, то он новый человек со дня на день обновляется, Господь. Мы новые творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Господь, приди, Господь, твои исцеляющей силы. И мы тебя уже благодарим. Благодарим и славим, Господь, за полноту твоего исцеления, за полноту твоего освобождения, Господь. Там, где Дух Господень, там всегда свобода, Господь, Отец. Сана, слава тебе. И Ты обещал нам, Господь, в Евангелии от Марка, в 16 главе, что верующих же будут сопровождать сие знамения, возложат руки на больных и будут исцелены. Аллилуйя, тебе, Слава Тебе, всемогущий Бог! Аллилуйя! Даже если что смертоносное выпить, не повредит им. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за Твое мощное, божественное присутствие, Господь. Ильич. Там, где Дух Господень, там всегда свобода, Господь. Хвала Тебе за полноту, Господь, Твоей славы, Господь, за то, что Ты всегда все делаешь совершенно, Господь. Ильич. У Тебя нет недостатка, Господь, Ильич, Благослови, Господь, наши сердца, наши души. Аллилуйя, Отец, наши тела, Господь, Ильич. дай нам, Господь, Ильич, в этих храмах славить Тебя, Господь. Ильич. Ты сказал, вы храм Бога живого, вселюсь в них и буду обитать в них. И напишу на их скрижалях свои заповеди. Заповеди Нового Завета. Спасибо тебе, дорогой Господь. Молились. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Ценная кровью своей, Емануил искупил. кровью своей, искупил, кровью своей, эмануил, искупил, куда ты хочешь, Господь. Просто поставь на свое место, Господь, на свое служение, Господь, каждого из нас, Господь, чтобы светить, Господь, и быть твоим светом, Господь, твоей солью, Господь. Каждый день, каждую минуту нашей жизни Все, что хочешь, запусти меня в Це свою. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в Це свою. Яви свою славу. Запусти меня все свою, возьми меня как глину и возьми меня как стрелу, слепи из меня все, что хочешь. Запусти меня все свою, я свою славу. I see you. Скажите друг другу, что мой Бог, наш Бог, Бог всемогущий. Аллилуйя. И пойдемте пить чай. Объявление. Подождите. Объявление. Ну, у нас в это, на этой неделе среду не будет. Библейского курса не будет, потому что закончился. Вообще не будет.